31 марта в 16.10 47-летний житель Черепанова управлял автомобилем Mercedes-Benz в составе полуприцепа «Шмитц» на автодороге Р-254 «Черябец-Новосибирск-Иртыш» со стороны города Омска в сторону города Новосибирска. На 1120-м километре он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречно-идущим автомобилем МАН в составе полуприцепа «Шмитц» под управлением 42-летнего водителя жителя Волгограда. В результате происшествия водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения и был госпитализирован в Барабинскую ЦРБ экипажем скорой помощи сотрудниками госавтоинспекции изъяттоограф грузовика для установления режима работы и отдыха водителя мерседеса однако в отношении него уже составлены ряд административных материалов за различные нарушения пдд сотрудниками полиции установлено что в момент управления автопоездом водитель не был пристегнут ремнем безопасности. За это нарушение в отношении него составлен административный протокол по статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За нарушение правила расположения транспортного средства на проезжей части он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На грузовике с нарушением ПДД были установлены шины. А это нарушение влечет административную ответственность согласно части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Также установлено, что на момент транспортировки товара у водителя отсутствовал путевой лист, а также он нарушил требования ОСАГО, не застраховал свою гражданскую ответственность прежде чем отправиться в рейс. За эти нарушения в отношении него составлены административные материалы по части 2 статьи 12.3 и части 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Состояние опьянение у участников ДТП не выявлено. По предварительным данным, причиной выезда на встречную полосу водителя Мерседеса стало утомленное состояние.